Всем привет, дорогие зрители! Меня зовут Тайна НЛО. Сегодня вы должны досмотреть этот необычный видеосюжет до конца, ибо вы должны знать, что происходит на Земле. Однако, но суть в том, что НЛО... Готовит необычный сюрприз на Земле Этот сюрприз надвигается постоянно все больше и больше Мы замечаем, почему множество рабочих НАСА заявляют о том, что Земля может изменить свой и необычный полюс Но кто это влияет на эту необычную структуру? Множество НЛО были замечены в Индии в Китае, в Монголии, в Казахстане и даже в Таджикистане. Удивительно то, что множество НЛО готовят сменить полярность. Для этого они делают множество странных явлений, вы видите сами. Необычные электроудары по земле, а именно по ядру, как раз начинают затормаживать наше ядро. Вы, наверное, не знаете, что может произойти, если ядро Остановится. Но суть в том, что Земля крутится, а ядро останавливается. И когда наша планета начинает вертеться, как и должно быть, время ускоряется. Но в этот раз время начнет уменьшаться. И все вокруг, дорогие друзья, начнется происходить холодные и необычные дни. Где вы жили в холоде, там может произойти жара. Но это еще не все. Вы должны посмотреть теперь вот этот видеосюжет, который я подготовил. Этот необычный видеосюжет, он очень странный и объяснить того, что вы сейчас видите, никто не сможет. Обосновать, что это за объект, также никто не может. Но люди видели необычные яркие огни, когда он приземлялся. Рядом с этим объектом НЛО был заметен военный самолет, потом появился вертолет, и потом появились военные. Эти кадры были сделаны в Канаде. Но суть в том, что множество людей, кто это видел, даже были из России, которые уже проживают почти 5 лет в Канаде. Кадры, которые наблюдают множество тайн, они могут разгадать. Скорее всего, это военная разработка, но суть в том, что может и не военная. Может это такой необычный поворот, который люди уже стали общаться с пришельцами. Но как объяснить то, что мы с вами наблюдаем? Никак. По многим причинам НЛО и люди, они разного типа... Договоренностей имеет. Но суть в том, что у них есть общая цель У одних защищать планету Другую грабить А третью нападать Что извне всегда происходит Я уже говорил про нашу планету И то, что ее закрывает Необычный купол Утверждает множество очевидцев Что самолеты, которые выше летают Допустим 20 тысяч километров Могут разбиться От этот купол у каждого самолета есть ограничение 11-15. Но суть в том, что если они начнут взлетать выше, то конкретика того, что самолет просто в лепешку раздавится, это сто Но почему летчики, зная правду, про это молчат? Вы сами знаете прекрасно о том, что происходит на планете и кто в этом виноват. необычное явление, которое считается очень странным, цвета, которые в небе происходят от голубого- зеленого, это защитная оболочка. Вы наблюдаете за кадрами, которые были сделаны в тумане, а именно в облаках. Этот необычный, можно сказать лазерные и очень странные сооружение, которое, скорее всего создали инопланетяне. Вы наблюдаете, как небо меняет цвет. Это только первоначально, таких необычных установок было замечено около 18 по всему миру. И теперь самое интересное. Из голубого неба заполняется зеленым цветом. Все, наверное, подумают, что это атмосфера. На самом деле, эти необычные объекты, за, можно сказать, снаряжают этот необычный барьер необычными электро волнами, которые усили... усиленно потом усиливаются, чтобы никто не смог залететь. Такие необычные появляются в Индии, в Китае, в России, в США и даже в Африке. Их очень много. Они могут из воды также заполнять эту необычную защиту. Теперь вам понятно откуда этот необычный купол появляется на планете Земля и кто их поддерживает. Это не людское происхождение, это космическое, а именно инопланетное. Теперь понятно почему наша планета иногда из космоса видна зеленым необычным цветом. Но это еще не все. А самое интересное теперь, дорогие друзья, вы сейчас увидите. В Китае был замечен неопознанный летающий объект, но он, пролетая одну провинцию, просто-напросто рухнул в горах. Множество вертолетов и даже военных прибыли на это место. Когда они начали исследовать эти необычные обломки, появились неопознанные яркие огни и начали все забирать с собой. Группа военных открыли огонь по этому объекту. Но суть в том, что все, кто там стрелял просто-напросто были намертво убиты. Необычная вспышка всех солдат, которые стреляли и с автоматами, были просто легли. Пер перед этим началом появились сперва зеленые объекты НЛО и арки огни. Китайский полковник дал приказы открыть огонь по этим объектам. Они резко поменяли цвет на красный и розовый. И резко появилась необычная вспышка и яркие молнии. И поэтому множество военных, около 80 человек, кто был с автоматами, просто-напросто упал. Кто успел бросить автомат и просто лег на спину и кто-то на живот, те остались живые. Молния поразила тех, кто угрожал ситуации НЛО. Теперь понятно, что никогда не делайте ошибку того, что может случиться с вами. По многим причинам эти необычные кадры будут утеряны, но суть в том, что они будут еще исследоваться много-много годами. Но когда мы поймем, что НЛО не оставляет никакие... Необычные улики Мы с вами это увидим скоро Ну а вот такие необычные новости Которые случились в этот раз Я надеюсь вам понравилось Ставьте лайк, подписывайтесь Дорогие зрители И не забывайте оставлять комментарий К этому видеосюжету Ну а с вами был Тайна НЛО До новых встреч